Эти стихи специально для тебя, поставь лайк, подпишись и погнали! Храни гармонию в душе, не дай другим ее нарушить. Сомнения глупые не слушай, Неверие гони за шеей. Спокоен мир вокруг и прост, неважно, что другие скажут. Они не знают, что однажды перед тобой возникнет мост. Из веры, света и добра, волшебный мост ты сам построишь. Ты урожай пожнешь всего лишь, И слов посеянных вчера. Живи спокойно, не спеша, И каждым мигом наслаждайся. Дари тепло и улыбайся, Пусть будет щедрая душа. Неважно многое, уже песок и пыль Лежить мешают, и голос сердца заглушают. Храни гармонию в душе. Хочешь, чтобы я посвятил стихии именно тебе или твоим близким, пиши в комментах.